Сейчас нормально стало. Так, поворачивайся на вот этот бок. Если дышалась дышалось нормально? Так, эту коленку к себе. Вот ту руку я держу, просто придерживаю. зацепили за стол. Нет, ногой, ногой. рукой в обратную сторону и смотрю в обратную сторону назад, назад, назад, назад, голова вот туда. Было, да? Отпускаем на будет так чуть-чуть. Все, ложусь на спину. Ой, нет, на живот, на Так, ну вот сейчас как раз произошло хруст крестового продолжного сочинения. Он встал на место и можем проверить ноги. Они были, конечно, всего на 3 мм там разница. Сейчас вот по вот этим местам, по этим косточкам внутренним, можно видеть, что они равны. И пятки равны. Все, мы тебя выровняли ноги. Я Может, прям ощущайся макарониной. Да? расслабленной. Очень хорошо. Так. О, Господи. Молодец, М -м -м. ты хорошо расслабляешься, чувствуется закалка йоги, да? Лучше добровольно это сделать. Дай себе впечатление полностью. все отлично дивились назад как и голове угу. О, школа хорошая йоги везде касается стола здесь, вот. Потрясающе. здесь касается стола и здесь ложится полностью мягко, но встало в ведро. Услышала? Да, да, да. А у нас, да? О, класс! Редкая девушка скажет, класс, когда ей дергают за руку или за косу, да? Это невероятное ощущение. Так, чуть-чуть туда крылья. А, все. Она сама стоит на месте. по центру. Ну, молодец. Так. О, причем сама встала сразу же. Так. Так. Смотрим шею. Просто расслабляйся, ты же мне уже доверяешь. Mm -hmm. Просто... Что называется, отдайся ощущениям. И наслаждайся. Тут уже все размято. Осталось последнее. Как называется заключительное движение штрих художника. Последний мазок. Через полотенца мы подтянем за череп. Таким образом, выравнивая все позвонки вплоть до крестца и даже копчика с такой глубокой декомпрессией позвоночника. Так. Вот, тянется, пока расслабляемся. Сидя. Вы давно, друзья, боялись это сделать. Вы боялись прийти сюда и попробовать. Но на самом деле вы видите живую реакцию. Классно, да? Что невероятно. почувствовала? Это прям какое-то прирождение, честно слово. Тут, во-первых, энергия в кундалине сразу по всему столбу угу. Чувствуешь, да? Чувствую прям аж вообще, прям все прям живое такое. Ну, вот чак мы тебя не запускали, но я чувствую, ты же подготовлена. Тебя... Они сразу сразу заработали, потом живой. Да? Пожалуйста, плачь. Можно, можно все что угодно делать. А если вы еще к нам не записались и не пришли, то зря вы это делаете. По видео смотреть можно сколько угодно, но результат можно получить только здесь, на живой практике, на живой натуре. Согласна? Сто процентов. Записывайтесь, это ощущение невероятное, Это прям вот. Возвращение вот прям в настоящее, глаза, глаза, глаза. Классно, да. это просто невероятно. Я прям себя ощущаю. Не знаю, у меня никогда таких чувств не было. Я даже вот занимаюсь йогой, какой бы массаж и не пробовала. Это что-то... У меня такой тремор счастья сейчас. Это кайф. Спасибо. Это с чем-то. Я тебе тоже благодарен. Ну, а если вы еще не с нами то приходите к нам. Ищите на всех курсорах интернета Олег Алавгутвин. Он вас всем научит, все сделает, все покажет. До новых встреч, дорогие друзья.